Знаете, есть такие граждане, которые называют себя хики или хикикамори, такие затворники, сидят дома, кроме интернета у них больше никакой жизни. Я попробовал такой образ жизни, я насильно заставил себя посидеть дома, никуда не выходить, ну разве что за продуктами я выходил, и меня, знаете ли, хватило на три недели. Сейчас я вам опишу все минусы хиканства. На три недели меня хватило, я решил выйти прогуляться, обнаружил, что тут уже снега по колено. Ну, в общем, свежий воздух, на свежем воздухе хочется погулять. Так вот, когда сидишь дома, и когда вся твоя жизнь это интернет, начинаешь залипать в соцсетях, начинаешь залипать в переписки, а там как бы ну на самом деле мало чего интересного. Люди пересылают друг другу одни и те же мемасики, которые я уже сто раз видел пытаются что-то рассказать тебе то что ты уже в принципе знаешь и чем полон весь интернет пытаются как-то там что-то троллить в этом во всем залипаешь и какое-то ощущение такое знаете вот как говорят неотвратимость бытия все плохо, все хреново Выходишь на улицу, гуляешь, а тут снега по колено И вроде как бы не все уже хреново Вроде как жизнь приобретает некие белые краски И как-то вроде даже налаживается Хикану на самом деле мало денег надо для того, чтобы жить Потому что ну что там, какие потребности Взял себе гречечки сварил, настрогал винегретику Бензин заливать не надо Куда-то ходить, где-то деньги тратить не надо Денег мало надо Но на самом деле, для чего нам с вами вообще нужны деньги? Подавляющее большинство хиконов уверены в том, что деньги надо экономить Их очень мало, и поэтому их надо как можно меньше тратить А я вот посидел три недели дома безвылазно И мне что-то стало настолько скучно, паршиво Что я уж подумал, не пойти ли на работу устроиться а то как-то, блин, скучно, нужна какая-то деятельность. А ты себя гнобишь специально, сидишь дома для того, чтобы поставить над собой вот такой эксперимент бесчеловечный. А тут, оказывается, во внешнем мире люди какие-то ходят, вон, бегают, спортом каким-то занимаются, за зачем? зачем это все надо. За три недели хиканства я оброс дополнительным жиром. Ну так, на навскидку не знаю сколько это Но тренд ясен К похуданию не приведет сидение за компьютером Надо куда-то ходить, надо как-то держать форму Поэтому можно сделать вывод, что хиканы, которые сидят за компами годами Они, скорее всего, очень очень жирные И у них проблемы, скорее всего, с давлением там Ну и со всеми вещами, которые предполагают ожирение еще такая странная вещь Начинаете ну, всерьез как-то воспринимать троллей Пытаться их переубедить Вместо того, чтобы просто забанить Чтобы они не засирали вам личку Не засирали вам сообщениями и комментариями все подряд Понимаешь, что в принципе половина комментариев Которые оставляют тебе в Ютубе или ВКонтакте Половина это тупо мусор Мусорные комментарии это те, которые просто содержат какой-то адовый негатив Его очень много и в ютубе, и вконтакте В принципе на любую тему, если снимает ролик, найдется пара комментаторов Которые обязательно напишут какую-нибудь негативную дичь и я начинаю понимать, почему некоторые блогеры вообще не читают комментарии Потому что смысла нет, только настроение испортишь кстати, есть такая фича, знаете, людям страшно взглянуть внутрь себя, поговорить с самим собой, раскрыть свое истинное «я». И для того, чтобы не видеть, какой ты есть на самом деле, со всеми твоими пороками, со всеми твоими животными инстинктами, которые противоречат почему-то моральным нормам, да, тебе же страшненько на это смотреть. И вот человек в попытке заглушить зов природы, Пытается найти какие-то объяснения в виртуальном мире Найти какую-то замену своему мировоззрению Найти какую-то поддержку, возможно Но пока ты не находишься в гармонии с самим собой Пока ты не признаешь, что на самом деле Ну как бы ты человек, да, ты потный, вонючий И много разных у тебя минусов, нюансов А много на самом деле и плюсов Просто некоторые твои плюсы не укладываются в какие-то чьи-то моральные рамки. Не твои. А что такое мораль? Мораль это просто набор каких-то правил. Вот знаете, говорят там, есть люди моральные, есть аморальные. С точки зрения людоеда вы аморальные абсолютно. А он очень даже морален. Поэтому мораль это такая операция с плавающей запятой. Сегодня она такая, завтра такая вопрос чего ты придерживаешься и для чего для чего вот некоторые люди там начинают говорить про веру там про бога но никогда не говорят для чего они это делают я даже не знаю может быть им легче я сомневаюсь что они всерьез прям боятся какого-то там загробного мира там наказание богов и так далее потому что их терзают сомнения а есть ли это вообще на самом деле но любая религия содержит в себе очень большую концентрацию такой вкусной морали о том что человек хочет видеть вокруг себя Эта вкусная мораль всегда распространяется на других людей на тебя ну так не особо чтобы тебя сильно не отпугнуть ну ты же грешник ну, но, но тебя простят если будешь усердно молиться, тебя простят. А вот остальные, а вот остальные должны все соблюдать, а их-то накажут. Сейчас. Все эти вещи становятся на самом деле видны, если с открытым сознанием попадаешь в эту сеть. И стараешься не забыть о том, что ты есть как бы отдельный человек. И что вся эта сеть, это суть порождения других сознаний. Это такое комплексное, многовекторное осознание всех других людей. Куда оно заведет, куда развернутся все эти вектора в сумме, вообще ни черта не понятно. Какая еще беда во всем этом хиканстве и в залипании в сети? Вы знаете, к этому действительно привыкаешь. И когда просто просыпаешься, первым делом в руки берешь телефон посмотреть, что там у тебя новенького по сообщениям, что там новенького в ленте, как бы чего не пропустить... И в это окунаешься потом И это становится чуть ли не главным трендом твоей жизни В момент, когда ты хикуешь Но если подумать-то Без этих новостей, без этих сообщений Твоя жизнь как-то изменится в какую-то сторону Ну, допустим, ты это пропустишь И что Что с тобой случится? Ты умрешь Тебе станет плохо Или тебе станет хорошо если ты этого пропустишь, произойдет великое ничто. Но ты об этом просто не узнаешь. Это будут новости, которые от тебя будут скрыты. И ты никогда не включишься вот в эти обсуждения, которые там в этой сети проходят. А вот если ты их прочитаешь, то с вероятностью, ну так скажем, 99% ты в это включишься и получишь негатив в свое сознание начнешь бояться начнешь бояться ну, всего власти других людей мигрантов женщин да кого угодно кого угодно что там в сети у нас обсуждают кто у нас там самые плохие юристы у нас самые плохие продажные или может быть мигранты невоспитанные или может быть женщины меркантильные или, может быть, Андрюха Водонаев, который там дом свой построил и вообще, в принципе, у него половина видеоблога было о том, как осознанно бомжевать, хиковать, воровать картошку у соседа и так далее. В попытке отвернуться от негатива я попытался скачать какие-нибудь интересные компьютерные игры, позалипать в них. Но что-то последнее время с играбельностью все плохо. Разработчики сильно упираются в графику, а вот в играбельность совершенно не упираются. Я поиграл немного в Элеон. Это новая такая игра, я ее долго ждал, думал, будет что-то очень прям интересное. На самом деле обычная РПГшка, ничем не выделяющаяся, даже гринда какого-то особенного нету. Ну так, на начальном этапе до 30 уровня, непонятно, что там дальше будет занялся microsoft flight симулятором который купил уже давно и чё-то как-то времени не было полетать а тут оказывается в него добавили су-57 правда за 10 баксов ну как бы за 10 баксов если вы покупаете самолет и на нем летаете над нью-йорком тешите свою чсв что ха, -ха мы тут можем это как бы прикольно как бы я считаю что за 10 баксов я получил достаточный комплект эмоций, причем весьма положительных. Потому что самолет, даже виртуальный, он как бы тебя не оценивает, он не задает тебе вопросов. Он тебе дает собой поуправлять. И ты ощущаешь такую маленькую власть, такой ха-ха. Я могу летать на истребителе пятого поколения, это ж прикольно. Вот лето я прожил на даче, но я бы не назвал это хиканством. Потому что ты не заперт в квартире. У тебя постоянно есть чем позаниматься. У тебя есть что поделать руками. А когда ты что-то делаешь именно руками, то ты с вероятностью 95% никогда не скатишься ни в какую депрессию. Потому что все вот эти рукодвижения, телодвижения, это в первую очередь сигналы для нашего мозга, что с нами все хорошо, все нормально. И он не будет вам лишний раз давать сигнал на выработку кортизола, чтобы вы могли понять тем же самым мозгом, что с вами что-то не так. Если вы не чувствуете никакого кортизольства, то в принципе в вашей жизни все хорошо. Я бы вообще в принципе не отказался там жить круглый год, но для того, чтобы круглый год... Там жить, надо иметь хороший джип такой, четырехвыдовый. Чтобы туда можно было зимой добираться. На легковушке, на переднеприводной. По тем заснеженным горам я просто не проеду. А народ катается. Народ катается туда круглый год. У кого машины нормальные. Многие люди у нас не могут себе представить жизнь без работы. Ну как же? Работа, ходить на работу. Это для того, чтобы вообще, в принципе, выживать. Не правда ли? Большинство людей так и делают. Но в моем случае получается так, что монетизация с YouTube и донаты обеспечивают мне средства к существованию. И на работу ходить ради того, чтобы выжить, мне уже не нужно. Ну хотя, в принципе, запись видеоблогов, все это дело, висит этот YouTube, это тоже своего рода работа. Но мне не надо никуда ходить. Вот именно устраивается к чужому дяде Я тоже, получается, работаю, но по-другому И я пытался понять, какие у людей сейчас есть виртуальные потребности Ведь у типичного трухи-кана, который не работает, который сидит в интернете Многие потребности закрываются виртуально с помощью этого интернета В частности, можно вывалить агрессию в тех же массовых играх можно с кем-то переписываться да можно высказывать свое недовольство можно свою доминантность показывать в сети и тебя ведь никто не найдет это же классно денег в интернете заработать на гречку с маслом на реальные так скажем потребности хикана это вообще в принципе не проблема вопрос в закрытии других потребностей да вот именно в доминантности в общении в социализации в принципе все это можно сделать но как это сделать так, чтобы не скатиться в негатив, не скатиться в депрессию, я пока не знаю. Пока, может быть, я не в той тусовке варюсь в сети, которая бы излучала какое-то позитивное направление. Но сами понимаете, МД видеоблоги это в основном о плохом, о хорошем мало чего. Может быть, стоит для того, чтобы реализовывать там скажем потребности в социализации потребности в позитивных новостях может быть стоит просто сменить круг общения тогда возможно эти потребности тоже закроются более того я абсолютно уверен что в 21 веке многие наши потребности перейдут в виртуальную среду они уже у вас, кстати, перешли в виртуальную среду, вы довольно много денег выкладываете за нематериальные продукты, ну, например, как я 10 долларов выложил уже за истребитель Су-57, чтобы просто на нем полетать. Выложил. Вы платите за интернет? Платите. Вы оформляете какие-то платные подписки там, на YouTube, там, возможно, на какой-нибудь OnlyFans, там, или, где вы там лазите? Как вы относитесь к виртуальным помощникам вроде Сири, вроде Алисы, которые могут с вами общаться, могут проявлять зайчатки искусственного интеллекта? Можно даже с ними поговорить. Я думаю, что со временем они разовьются до такой степени, что среднему человеку с ними станет общаться прям интересно. Потому что их интеллект будет... Несколько выше, чем интеллект среднестатистического гражданина. Но это лично мое мнение. Просто нейросети развиваются, нейросети обучаются. Все эти Алисы и Сири, это тоже ведь по сути нейросети самообучаемые. Поэтому вполне возможно, что кризисы общения люди вполне смогут в ближайшем будущем реализовывать именно в виртуальной среде. А вот кризисы, так скажем, реального общения, но зачем вы ходите на OnlyFans или на Pornhub? Уже превращаете свою реальную жизнь в виртуальную, причем самостоятельно, своими же руками. И вас это ведь не пугает. Почему многих начинает вдруг пугать то, что люди в будущем потеряют работу из-за роботизации? Вам не приходит в голову мысль о том, что можно купить робота, и он за вас выполнять будет всю работу. И вы за это будете получать какие-то деньги. Вы будете, конечно, меньше денег получать, чем сейчас, работая на работе. Но при этом вам не нужно будет тратить деньги на транспорт. Вам не нужно будет тратить деньги там на что-то еще, связанное с процессом работы. За вас будет работать робот. Ну, просто представьте, да что вы работали водителем такси, но вот Яндекс изобрел для вас беспилотную машину, вы ее купили, и она ездит, сама деньги зарабатывает. Чем вы будете заниматься? Скажите, пожалуйста, что вы будете делать? Вы будете вынуждены себя чем-то занять другим. Что-нибудь создать, что-нибудь разработать. Но сидя дома, просто хикуя, не вылезая за пределы своих четырех стен, я как бы не могу этого сделать. То есть, надо куда-то все равно выходить. Еще один немаловажный прикол, когда сидишь дома, ограничиваешь себя зрительными впечатлениями, ну, собственно, монитором, стенами, теряешь какое-то вдохновение к записи роликов на разные темы. Я не знаю почему, но вот когда зрительные впечатления какие-то новые я получаю, у меня рождаются новые мысли, рождается какой-то новый сюжет неважно хожу я по лесу или езжу я на машине но вот как-то в эти моменты у меня появляется какое-то вдохновение а сидя думаю ну как-то не появляется изучал я как-то раз биографии великих людей известных всяких там писателей философов и меня удивляло в тот момент что на самом деле они не работали вообще а вот работа связанная с написанием различных книг с размышлением она у них занимала час-два максимум три часа в день у них был распорядок дня без дела они не сидели они любили выбираться вот на такие прогулки куда-нибудь обязательно на свежий воздух по парку они общались с другими людьми они принимали пищу там все это красиво с вилочками с ложечками там инкрустированными и, возможно, поэтому они получали кучу впечатлений для того, чтобы развить свой мозг, и для того, чтобы заняться, собственно, какой-то философией или какими-то измышлениями. Разумеется, у них были деньги на то, чтобы просто жить и существовать, но свой мозг надо было чем-то занимать. Возможно, именно это сделало их великими. Стивен Хокинг в данном случае скорее исключение чем правило. Нашему мозгу для развития нужны разные впечатления. Нужно и зрительное впечатление, нужно и тактильное какое-то впечатление. Нужно ощущение, возможно, холода, тепла. Ну, все там 18 чувств, которые у нас есть. Вы, наверное, знаете только про пять, но на самом деле их намного больше. Ощущение равновесия, ощущение тепла, холода и всего такого остального. Это очень важно для того, чтобы у наших нейронов формировались новые связи. Да, это энергозатратный процесс, поэтому трескать еды придется больше. Но это хорошо, потому что у человека с очень развитым мозгом старческий маразм может даже и не наступить ну, помрешь здоровеньким в трезвом уме и здравой памяти Это намного лучше чем закончить жизнь в маразме и тем не менее я как-то с удивлением продолжаю смотреть на всех иконов которые выбрали в качестве своей жизни добровольное затворничество мне все-таки это не совсем понятно. Это не, не страшно, это как бы можно так жить. Но есть вот определенные минусы, о которых я вам рассказал в этом ролике. Возможно, хиканы умеют с этим как-то справляться. Но я с живыми хиканами не общался. С теми, кто ведет вот такой затворнический образ жизни. Может быть, у них стоит спросить, может быть, они расскажут. Если кто-то из хиканов посмотрел этот ролик, ну напишите мне ВКонтакте, если вы хиковали год-два. Mm -hmm. Может быть, с вами сделать интервью, и вы расскажете, как это, почему это, что это. Плюсы-минусы вашего опыта и так далее. А на этом у меня, пожалуй, все. Буду я гулять по лесу, по сугробам, дышать свежим воздухом, а то что-то как-то скучно стало в квартире за три недели. Что-то, походу, это не для меня.